Заместитель министра рассказал о национальных проектах по трем направлениям – наука, образование и цифровая экономика. А также поставила задачу обеспечить трудоустройство выпускников. При этом в этой задаче университет должен стать самостоятельным работодателем. Мы, мы много ругаемся на рынок труда, говорим, что посчитать не могут, запросить внятно не могут. Но мы сами для себя большой работодатель. Большой. Мы все время обновляем кадры сами, которые хотим себе добавить.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 Казанский по медицине – это геном... Ректор Ильшат Гафуров отметил, что медицинское направление охватывает все структурные подразделения. От биологов и химиков до математиков, физиков и лингвистов. У нас все направления очень важные, начиная от тротуаров, я условно говорю, заканчивая космосом, но самое ценное, у человека все-таки это его здоровье. Да? Больше ничего ценнее, но в принципе нет. У нас все новые направления, ну, в частности медицина, она. И подготовка специалистов, и образовательные программы, и в целом научные исследования они носят распределенный характер. У ректоров остальных вузов в основном возникали вопросы отношения министерства к различным аспектам университетской деятельности. В том году тоже вот вместе с Федеральным университетом попали в рейтинг Times. Вот, вопрос. У министерства есть позиция, связанная с международными рейтингами этими рейтингами, потому что ну, отчасти, международные, да, отчасти международные рейтинги, они начинают после первого захода требовать дальше определенные деньги на обслуживание. Вот. Но, откровенно говоря, жалко и неохота. Вот. А министерство как вообще на эти рейтинговые системы смотрит? Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации отметила, что рейтинги необходимы для позиционирования вузов, а также для поиска партнеров среди других университетов. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз.